Фокусируйся. О. Будешь меня снимать? Камера, будешь меня снимать? Вас снимает скрытая камера. Вас снимает скрытая камера. Это скрытая камера, камера. Она вас снимает Камера, камера Короче, я решила, что? Я решила, вот я сделала себе Как бы офис, тут все настроила Как обычно, по-деревенски Но Сидеть в стрекобиль По гибели, сидеть и писать Печатать за столом Мне как-то не прикалывает Я решила вернуться Жизни на Когда я писала И печатала стоя за вот этим вот комодиком. Комодик наш, конечно, а Ане комодик. Раритет. Я сейчас предлагаю сама себе на этот комодик постав... У меня раньше стояла крышка от пианино так. Дэ-дэ-дэ-дэм. И хорошо, встал и оставил. Надо я стоя, я на лавочку и сидя. А то у меня тут много-много места. И я толком-то вся рассыпалась. Сейчас я предлагаю сама себе все поубирать с этого стола. Вот с этого стола все поубирать. Конставары со всеми прибамбасами, со всеми причиндалами. Вот. И... И... Лишнее убрать в комод еще куда-то нибудь. А вот этот... Вот эта крышка, которая лежит сейчас, это на самом деле не стол, конечно, это на самом деле. О, это на самом деле у нас фанера от дивана, которая стоит на антресолях, которые стоят на торцах. Вот. Фанера у меня не отпиленная, толстенная, поэтому стол получился огромный больше, даже чем мне надо. Вот, Сейчас я померяю это все сантиметром Это дети там кричат вот Там они изобретают большие, детскую комнату Поэтому слышны На фоне детских голосов Итак, меряем ширину Ширина У нас выходит 71 А здесь да-да, Вот тебе и сюрприз Оказывается соседка пришла И принесла мне два марсика И вот такой вот за доброе дело, говорить, но я ж не отказалась. Значит, тут 61, а тут 71. Если сюда на 10 сантиметров выдвину, то он будет в широкий. Я думаю, хорошо будет. А длина, ну не хочу я отпиливать. Большой мне нравится, такой шикарный, шикарный такой у меня, столешница называется. Так, 143. Если я эти 143 сюда пристрою, что у меня получится? 143, вот оно где, 143, где? вот оно где, 143, вот это где. Ну и правильно, а там под этим углом у меня будет то, что сейчас находится, коробки и кое-что еще из хозяйства. Итак, начинаю убирать со стола лишние вот эти предметы, всякие разные. Ну и отсюда, отсюда, но правда ко мне должны подойти члены совета дома, чтобы расписываться. Но пока они не пришли, я не буду сильно распотрашивать. Я так потихонечку буду убирать. Куда убирать? Куда убирать? У меня находятся деловые документы, папки и всевозможные документы находятся у меня вот в таких коробках. Эти коробки я завела еще. Когда Максим только-только родился, даже еще не родился, мы приехали из Москвы в седьмом году. Десять лет. Вот этой коробке 10 лет. И ей просто очень удобно. Все время у меня находятся. Так, а некоторые члены нашего семейства, которые называются, ну как где член семейства? Вот что делается тут. Пить надо исключительно на окне. Вот на полу мы не будем пить. Нам надо залезть на окно, посмотреть, что там происходит за окошком и попить. Стоит, стоит у меня там рассада, не рассада, корешки. Надо с корешков попить. Угу. Специально поставила тарелку, чтобы пили ты здесь. Вот есть ум у человека? М? Есть у тебя ум? Скажи, пожалуйста, Барсик. Паузу сделаю сейчас.